Не можешь жить, займись чем-нибудь другим Выживай сильнейший И человек преуспел тут больше Эволюция, брат Адам и Ева Все мы, братья и сестры Жизнь на землю занесена из космоса Что бы то ни было Все мы живем под одним небом И природа одна Где люди и животные тоже равны Блять, капитан очевидность Но все же Homo а если посмотреть поближе, львы создают прайды, волки, стаи, люди, семьи. На смену старому льву, в Львиный прайд приходит тот лев, единственный, который убивает всех львят для продолжения своего рода, своей крови. В волчьих стаях постоянная напряженка. Каждый хочет стать вожаком, Такие люди борются за место под солнцем, унижаясь иногда хуже последнего шакала. Ничем не лучше братьев наших меньших За еду мы друг другу глотку готовы перегрызть Не каждое животное готово на такое К чему, дорогие мои, нужно относиться относительно спокойно Так так так изменам У животных мужская особь постоянно в поисках новой самки Нормальное явление В генах заложено максимально размножить свой род Так и у мужчин те же инстинкты. У женского пола в приоритете же сохранить семейный очаг вырастить своих малышей как говорится в семье не без урода женщины гуляют направо налево так еще и пьют и курят Мужчина, словно бабы плачутся как все хреново ты же мужик а что было бы все хорошо не так как у животных мы придумали слово любовь и семья про бога не скажу у каждого он свой хоть и такое чувство что Бог нам нужен чтобы не опуститься ниже братьев наших меньших Человек удивителен тем, что, наступив на одни грабли, может это делать еще десятки раз. Какое животное пойдет в то место, где ему угрожала опасность? Любопытство, жажда денег. Нет, идиотизм. Животное по инстинкту, не имея разума, поступает разумно. Человек, пользуясь разумом, умеет поступать неразумно вопреки инстинкту. Человек величайшая скотина мира. Инстинкт самосохранения пропит и прокурен нахер. Размножаться тоже веселее под курьем и бухлом. Детей дед до, мужика в дурку, жену в наркушку. В мире все воруют, убивают друг друга, душа. В общем идет нормальная цивилизованная жизнь. А Макдональдсов понастроили.